Стратегема 36-я, последняя, да? Бегство лучший прием. Называется она. Да? 101 прием карате измотать противника бегством. Да? Помните, как говорили. То есть сохранить свои силы, избегая открытого противостояния. Если противник намного сильнее, то лучше отступить. Какой смысл ввязываться и потерять все? Нужно понимать, что так скажем, если ты находишься на воле и жив, то это один шаг к победе. Если ты жив и в тюрьме, то это уже два шага к победе. Понимаете? И так далее. Поэтому, если вы сражаетесь за победу и видите, что здесь неминуемое поражение, то лучше не вязываться, лучше отступить для того, чтобы сохранить Свои силы, если победа противника неизбежна, то какой смысл с ним сражаться, да, чтобы э, погибнуть, чтобы э, там быть плененным. И вот э, считают китайцы, что э, если нет больше возможности сражаться, то нужно либо сдаваться, либо договариваться о мире, либо бежать. Сдаваться – это потерпеть полное поражение, по мнению китайцев. Вести переговоры о мире – это поражение наполовину. А бегство – это не поражение. Это возможность избежать поражения и плацдарм для того, чтобы в будущем одержать победу. То есть, это очень важно понимать. Я всегда это знал и понимал, да, и поэтому никогда не сдавался в плен. Какой смысл сдаваться на волю победителя? Нахер он нужен. Лучше, чтобы он не был победителем. Пока он тебя не захватил, он не победил. И это очень важно. Так что вот в эпоху династии Сун, полководец Бидзайю, воевавший с армией царства Цзинь, оказался в неблагоприятном положении и был вынужден спешно оставить свой лагерь. Он приказал оставить на стенах лагеря все знамена и привязать к боевым барабанам зайцев, таким образом, чтобы их э, свободные передние лапы касались барабанов. Войско Бидзаю оставило лагерь, а зайцы, желая освободиться, били лапами по барабанам, производя с утра до вечера страшный шум. Воины Цзинь думали, что армия Бидзаю все еще находится в лагере и в течение трех дней не осмеливались войти в него. Там зайцы по барабанам молотили. Представляете? То есть это очень важно, конечно обеспечить себе отход вот такими зайцами, ну три дня фора, представляете, люди ушли и три дня за ними не было погони, они могут уйти куда угодно, они могут переформироваться, они могут получить резервы, они могут в конце концов за это время даже еще и вернуться и нахлобучить. Поэтому с этими зайцами можно было вообще поступить и иначе. Не уходить, а оставить этих зайцев, если так это эффективно, обойти и врезать в тыл. Еще неизвестно, там, кто в зайцев бы превратился. Поэтому эта вещь весьма эффективна. И вот китайцы считают, что стратегия бегства и стратегема сама, да, это не обязательно... Должна она пониматься буквально. То есть иногда это просто включить заднюю. Когда ты видишь, что следующие там, твои шаги или твои слова могут кончиться плачевно для тебя, то включай заднюю. Ну, это логично, да. То есть нафига э, переть, да, когда можно откатиться чуть-чуть, если ты точно знаешь, что в данном случае не победишь. Да? И вот иероглифы э -э -у -у китайские, ну, которыми записывается эта стратегема, звучат так: бежать вверх. Бежать это вверх. Лучше всего именно вверх, понимаете? То есть это м -м, улучшение положения, улучшение положения. То есть вот если взять вот это ноль, ты не, не ввязался в проигрышную битву, да? И ты сваливаешь, ты улучшаешь свое положение. Если ты ввязываешь, то это уже минус, ты его ухудшаешь. Хотя тоже иногда и вроде кажется на первый взгляд абсолютно проигрышное положение. Когда, помните, когда самурай не убегает, он удваивает свою силу. Да, это Хагукуре. действительно так. Но вот это несколько разный подход. То есть, если вы спросите самурая, он скажет ни в коем случае не убегать. Ни в коем случае не убегать. Хотя, с другой стороны, а бывают случаи, когда нормально, когда прокатывает. Да, Миамото Мусаси величайший самурай, которому там, я не знаю, поклоняются все японцы, да, супермастер меча. Свалил, будучи 16-летним да, С поля боя убежал И потом всю жизнь был рюниным. Самый лучший мастер меча да, Самый, который провел Тысячу, там, 700 Что я уж не по 1600 боев И во всех боях победил Всех измолотил, всех убил И так далее Но с поля битвы убежал Поэтому Не знаю с одной стороны, там нельзя убегать, а с другой стороны, Миямут Мусаси как пример да, и особо почитаемый. Помните классический беглец, самый классический беглец Эдмонт Дантес, да, граф монте -Кристо? Помните произведение, то есть, человек, которого незаконно осудили, да даже не осудили, а просто прокурор подписал ему маляву, по которой его посадили навечно фактически. Да? И у него не было шансов никаких, у нее спастись не было ни одного шанса, если бы он не убежал, да? его бы никто никогда не выпустил, он бы так и умер там. А он убежал, стал богатым, стал, э, купил себе титул графа и отомстил всем своим врагам. Всем до единого. Пять баллов. Это классический вариант. Но Вы скажете, что вариант такой литературный. Да, конечно, литературный, но э, в жизни мы тоже много очень встречали таких не менее крутых. Видок, например, да, и Же Франсуа, видок, тот, кто французский, французскую сыскную полицию организовал, да, он несколько раз бежал, бежал из тюрьмы, удался только последний побег. И находясь уже в бегах, договорился с властями, что он будет Ловить преступников, своих товарищей. То есть, не сдавать будет товарищей, да, а создаст некую сыскную полицию или структуру при полиции, да, которая будет заниматься сыском и переловит всех свирепых преступников. Так и получилось. Всех переловил. Поэтому тут, знаете, Джаком Казанова тоже. Один из самых известных побегушников да, убежал из венецианской тюрьмы. Вообще нельзя было убежать. Разобрал крышу, вылез, прошел по крыше, но она была из свинца тогда. Но она, кстати, сейчас не изменилась. Вот. И залез в это же здание, только в другое крыло. А в этом здании там была библиотека, что-то еще. И утром пришли, открыли библиотеку. Ну, там, раз и, и вышел. Убежал, все. Так вот он там сидел по жизни. Может быть, вообще его прибили, там придушили как-нибудь, и все, его сильно не любили. Он себе после этого э -э -э создал совершенно невероятную жизнь, легендарную, да, полную приключений и так далее. То есть такая вот была авантюра. Посмотрите, Ленин, Троцкий, Сталин, Дзержинский, там куча других революционеров. Да Петр Кропоткин, да? Петр Кропоткин, который в 1876 году из арестанского отделения убежал из Николаевского военного госпиталя. Тоже? Если бы он оттуда не убежал, где бы Петр Кропоткин оказался, дожил бы он там до 20-х годов, 20 -го века? Наверное, нет, не дожил бы. Ну, мы помним, как из Быховской тюрьмы свалили Корнилов, Деникин и прочие генералы, и тоже организовали белые движения на Дону. Белые после гражданской войны свалили из России в большом количестве, если вы помните. Мы помним, как ну, побегов очень много. Там Лень Пантелеев, Джон Деллинджер, помните, который там с чего-то сделал пистолет, этим пистолетом напугал. бы. Даже в кино это хорошо показано. То есть, Саша Македонский уже на моей памяти в девяносто пятом году свалил из матросской тишины. Об этом так рассказывали в захлеб ну Много Огромное количество было людей Которые смогли Убежать из тюрьмы да? И масса Было Военачальников Которые смогли спасти Свои армии ну Например Грибальди Помните когда Родецкий Направил против него Корпус Аспре Да Гаспре, пошел его громить, а тут взял да ушел в Швейцарию. Гаспре говорит, нифига себе, как? Ну, то есть, тогда этого еще не было, да? То есть, ну, он идет воевать, а тут партизаны, они должны с ним сразиться, как он понимает, там, линейная тактика, они разворачиваются, раз ушли в Швейцарию. Вот так, нифига себе, нормально. И как бы с тех пор... Ну, может быть, и до этого это применялось, конечно же, применялось еще и в России и против Наполеона, применялась такая партизанская тактика, э, тактика кавалериста, она сразу ускакал. помните, там эскадрон гусар летучих, Денис Давыдов и так далее, налетели, бошки посрывали, что-то там почудили, обозы попереворачивали и свалили, и все, что они... Оставили только против, просто после себя разруху. Никаких потерь, но зато, я имею в виду со стороны нападавших. И одни сплошные потери со стороны обороняющихся. Конечно, очень трудно было Наполеону сражаться. И поэтому отступление 2012 -го года оно закончилось победой. Обратите внимание, вот стратегия, как срабатывала в вариантах Кутузова... да? То есть, полнейшее отступление, постоянное. То есть, после генерального сражения под Бородино продолжалось отступление. А потом сразу победа. Это как? Спросите вы. А так вот, так и система этой работает. Да, то есть, выдохся Наполеон. Отступление в 1941 году. Ну, там, может быть, Гитлер не так выдохся, как Наполеон, но все равно. Поэтому... Отступление очень часто, тактика выжженной земли сопровождается очень часто, особенно если это не линейная тактика, очень часто заканчивается, как мы много раз видели, заходом во фланг, заходом в тылы, контратакой и так далее, как у Фонлетова, да, Пауль Эмиль Фонлетов, Форбек, да, мой любимый, да, который в Восточной Африке воевал. Пришли англичане на территорию, которая была германской колонией. Что сделал Фунлетов? Он атаковал их в их логове. Он сбежал оттуда, да, но вторгся в британскую Родезию. Они там охренели, потому что им не нужно было, что там у немцев не было ничего. Там, там просто Прерия была. Саванна, вернее. Ничего там не было. А у них все нормально. Там какие-то населенные пункты, порты, железная дорога. И вдруг туда пришли, все там переворошили. Конечно, они сразу же оттуда прибежали разбираться с ним здесь. Поэтому бегать всегда надо уметь. Да, помните, как Моисей с евреями убежал из Египта. Исход даже называется. В общем-то... Дорого стоит, да? Продолжение мы все знаем. Поэтому, конечно, всегда вот эта вот тема очень щекотливая она. Тема вот этой 36-й стратегемы бежать или не бежать, или стоять насмерть, и всем умереть, там облиться кровью. Помните историю 47 семей Реонинов, которые в Японии обсуждаются до сих пор. Да, что у них был господин Асана, и этот господин Асана подвергся, в общем-то, несправедливой, да, экзекуции, там, принужден был сделать сипуку, а обидчики остались счастливыми, да, и все вот его 47 воинов... Самураев стали ренинами, то есть, чтобы остаться верными самураями, они должны были себе сделать сипуку, а они пошли другим путем, они растворились в гражданском населении, кто-то пошел работать с поваром, кто-то там извозчиком и так далее, а самый главный их, так сказать, разводной, да, он забухал. Бросил жену, забухал с какими-то бабами, ну и эти обидчики, они видят, а что ждать какой-то неприятности, когда этот пьет, те там работают где-то и так далее. Мы прошляпили тот момент, когда они их атаковали, вовремя собрались в одном месте, туда собрали оружие, атаковали и убили всех. Всех убили обидчиков, да. Ну, в Японии всегда обсуждалось не... а, две было версии. Да. Никто никогда не говорил, что они могли пойти там куда-то и, и жить дальше, и работать с поварами, бухать и с девками зависать. Всегда говорили, что. Одна часть японцев говорила, что они должны были сделать себе сипуку сразу, раз господин погиб их, да, чтобы не становиться ренинами. А другие все-таки оправдывали, и говорили, что они молодцы, они отомстили за своего хозяина и так далее, и так далее. И могилы, которые там в храме рядом с их господином, они всегда ухоженные, туда носят цветочки и так далее. Поэтому вот эта вот тема бегства, она очень такая, как бы это сказать, тонкая, очень... Она мгновенно извращаемая, потому что он сбежал. Он сбежал, как про Мальцева. Мальцев сбежал, нифига себе. Мальцев разыскивается за терроризм пожизненный. Срок мне грозит. А что же мне там ждать, что ли, пока они меня посадят навсегда? И ждать, пока мне придет народ освобождать, и братья меч вам отдадут, помните? И свобода вас, господи. Бывает, забывает. да? Пушкина забыл. Ну ладно, не факт, да? Вот братья меч не отдадут. Знаете почему? Декабристов отдали? Не отдали. Потому что они как присели, так и ничего не изменилось. Ну, Николай I помер, да, или там отравили его, я уж не знаю. Ну, когда это было, в 1955 году уже. То в пятом, а это уже в 1955. Ну, части, уже к этому времени отпустили. Остальных уж после смерти Николая. И вот посмотрите, ну, все и Пушкин что свобода встретит радостного входа, да-да, и братья меч вам отдадут. А Видите, свобода-то не возрадовалась и до сих пор в России свободы нет. Поэтому рассчитывать на это, хер знаете, я на себя рассчитываю. И вам тоже желаю рассчитывать только на себя. Это нормальный подход. И не сдаваться в плен. Пока вы живы, вы и на свободе, вы в одном шаге от победы. Пусть будет цитата из сегодняшнего дня. Пока вы живы, вы не проиграли. А если вы живы и на свободе, то вы в одном шаге от победы. Да, в только один шаг. Если в тюрьме, значит два шага. Надо еще из тюрьмы выйти. «Востретит радостный уход». Да, но я вспомнил, видите. А, вспомнилось «Большие гонки», где Мудик сказал, что сбежит, тот доживет до следующей битвы и в лодку врезался. Да, да, да, там какой-то венгерский граф, да, или кто там нырнул. Нет, я помню, да. Слава, ты тоже убежал, чтобы накопить силу? Я... Убежал, чтобы не попасть в тюрьму. Понимаете? А Я в тот момент не думал о накоплении силы или растрачивании силы. Я всегда думаю о том, чтобы победить своих врагов. Это для меня самое главное. И чтобы не попасть в плен. Очень тоже это важно. Не очень я люблю плен. Поэтому, конечно, я отвалил, чтобы не попасть в плен. Я... Это не мое. В общем-то, в современном мире очень хорошо работает партизанская тактика. Да, это удары, как мы уже говорим, и глубокое отступление. Да, вот любимую свою фразу я записал в качестве пометки «Лучше пусть над тобой смеются, чем над тобой плачут». Помните, эта фраза родилась как-то в эфире, когда кто-то говорит «Мальцев над тобой смеются». Я говорю «Пусть лучше надо мной смеются, чем надо мной плачут». И это точно. Я помню в свое время... Много таких интересных моментов у меня с этим связано было. Как-то я гулял с девочкой, в школе еще учился, и с товарищем, А он такой немножко упуленный был маленький, худенький такой, ну, выпендрежный, жутко. И мы идем какие-то два алкаша. Я знал, одного у него кличка была гуляй, нога, у него нога вот так. Ну, они здоровые, жутко. Я бы даже сейчас не стал с ним связываться. Там лет по 30 и очень здоровый и они идут песни, поют пьяные. Этот возьми, что-то. Вот так специально. И они такие подваливают. Ну на него-то они не смотрят, он клоп, они сразу ко мне. Ты что? А я понимаю, ну сейчас если я начну там, да это не я, да это там туда-сюда, короче, а все. А я говорю, я говорю, нифига себе, наглец. Ну, а там сколько, мне лет 16 было. Я что, пойдем разбираться. Но ну, я понимал, что я прекрасно бегаю. А этот один с кривенькой ножкой. Ну, а второй все равно меня не догонит. Я один с две, сто метровку бегаю. Говорю, пойдем, не главное, чтобы от этих увести было. этим говорю, валите, валите отсюда. Ну, и так развернулся, отхожу. А там какая-то дрына лежит. А она вся какая-то такая мокрая. Ну, то есть у нее только внешний вид у этой дрыны, что она что-то. Я эту дрыну берусь, я вам там навенчу. Они за мной, я от них. Так медленно, медленно, ну и квартал-три, наверное, медленно так я а, отбегал, потом, потом они бросились, а я уже раз так на рывках. И, и, а, они останавливаются. Ну, все, устали, и я останавливаюсь. И они идут сзади, ну какой ты козел, ну какой ты гад, ну давай подеремся. Я говорю, да ну вас мужики, пошли вы в жопу, драться еще с вами, зачем? Давайте, И вот они очень долго за мной шли, там что-то гундосили, так мне это понравилось, я так повеселился. Так что, а если бы я начал что-то дергаться там, да, там, то получил бы этот мой дохлый товарищ, и даме бы досталось, ну и мне бы на орехи, поскольку я самый здоровый в той компании был. Так что вот китайский мудрец Хун Цзэчжэн сказал, обладать сердцем вредящим людям не следует, но от сердца, отстерегающегося людей, трудно отказаться. Это имеет значение, ну прямое значение да, в данной стратегии, Поэтому и нужно понимать всегда, что бежать вы понимаете, бежать это тактический прием. Это не жизненный принцип должен быть. То есть, если у кого-то жизненный принцип бежать, то это, это не очень хорошо. Это вредит этому человеку. Это не должен быть. Это должен быть тактический прием и не надо бояться пользоваться этим приемом, да, есть конечно варианты, когда бежать нельзя, да, там вот как под, под Колином, да, когда Фридрих, помните, своим солдатам кричал, Каналий, вы что хотите жить вечно, ну да, бывают такие моменты, когда ты останавливаешься и говоришь, «Ну, я, я же не хочу жить вечно, то есть вот здесь и сейчас я должен этот вопрос решить, да, Такое должно быть, потому что я говорю, бежать ⁇ это не жизненный принцип, это тактический прием. Кстати, хорошая еще одна цитата. Бежать ⁇ это не жизненный, должен быть не жизненный принцип, а тактический прием.